Как трансформировать в позитив всю боль прошлого? Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас еще немножко колдую со ссылочками, и я с вами. Так, все получилось. Получилось. Как трансформировать? Отлично. Так, так. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте! Вижу, что присоединяются у нас люди и в вебинарной комнате, и в инстаграме. Да? Сегодня будет на два экрана, на две камеры, да, можно так сказать. Хорошо. Поставьте мне, пожалуйста, какие-нибудь там десяточки, плюсики, чтобы меня слышно и видно, да? чтобы я уже не переживала. Да, здравствуйте, здравствуйте всем, кто присоединяется. Отлично! Сегодня у нас интересная тема. В доступе долго не будет записи там да? какой то коротенький момент и потом уберу потому что делюсь такими вещами которые добрый вечер добрый вижу две елены у нас в вебинарной комнате пунктуальные хорошо и в инстаграме тоже елена да? у нас сегодня день Елен, да будет хорошо Хорошо, благодарю за плюсики, благодарю за то, что со связью все в порядке. Отлично, поехали тогда, да? Так, ну что, начнем, что зачем нам дана боль, да? Когда есть боль из какого-то опыта жизни, да? Это я вот люблю приводить пример ее. Сравнивать с болью физической. Да? Когда физическая боль человека человека идет по улице человек, у него открытый перелом, там, я не знаю, руки, да, у него льется кровь, торчит кость, обязательно кто-то подойдет и начнет э, помогать им. Да? Кто-то вызовет скорую, кто-то женщины позовут мужчин, скажут, Подо... помогите, тут человеку плохо. <laughs> и начинается проявляться инициатива даже от незнакомых людей. Ну, когда боль у человека внутри, в душе, не побоюсь этого слова, да, то кость не торчит, кровь не льется, и никаких показателей, что человеку нужно срочно помощь, нет. Единственное, что можно сказать, это очень внимательные люди могут заметить, что у человека плохое настроение что он там рассеянный на работе, может быть, рассеянный, когда переходит дорогу, не может сконцентрироваться, что-то у него не складывается, да? где-то он волнуется, переживает, нервничает. Да? Но сейчас люди уже отвыкли на это обращать внимание. То есть еще там сто лет назад можно было услышать фразу, прочитать в кл у классиков книги, книге, да? что, э, судя по твоему лицу, ты расстроена. Да? Или, э, судя по по твоему поведению, у тебя проблемы, да, там еще где-то можно было такое услышать, но последние сто лет люди становятся все черствее и черствее, и уже нету такого внимания даже к близким, да, то есть пока уже кто-то не скажет, что, или истерика не случится, что вот льются слезы, человек сам не может объяснить, что с ним случилось, да, тогда только могут еще начать оказывать какую-то помощи, да, чтобы э, что случилось, почему ты плачешь, зададут вопрос, да. А пока человек вот это все переживает внутри себя, да, там что-то, э, то никто не обращает внимания и нигде нас не обучают, даже уже родители не могут передать из породу, да, какие-то знания, что это очень важная составляющая нашей личности, да. то есть когда у нас есть боль она никуда не девается, даже если она получена в детстве, да, или там вообще в младенчестве, когда человек в принципе не помнит ситуацию, но в его тонких планах остается вот этот вот э, впечатление, да, впечатывается вот русский язык не выкинешь, да, слов из песни, впечатление впечатывается в тонкие планы и оно остается там, да, то есть э, все слова, которые сказаны вот во время беременности по отношению к ребенку, они там остаются, в его вот этом в тонком плане памяти, да, то есть тело памяти, кто знает такое слово, да, оно остается, оно никуда не девается, ничего никуда не девается, никакая наша секунда никуда не девается, там все в небесной канцелярии, учет безупречный, и все-все-все наши поступки, события, наши состояния, наши обиды наши убеждения все все все там записано как вот на флешке да мы сейчас знаем такие флешки сейчас уже такие вот прям много гигабайт в них можно там вообще кучу фильмов туда закачать на одну флешку и смотреть там с компьютера да знаете вот у нас у каждого есть кроме физического тела еще есть тело памяти просто громадная флешка которая простым глазом не видна но в, в ней находится вот эта память, память вот всех наших вот этих событий, которые происходят в нашей жизни, и оно никуда не девается. Единственное, что можно сделать, трансформировать, работая, сделать из ресурса минус, ресурс плюс. Да? Добрый вечер, добрый вечер, девушки. Ага, хорошо, что приходите, заходите, рассаживайтесь, да, мы уже тут работаем. И вот эта вот любая ситуация, которая в нашей жизни произошла, она является либо ресурс минус, либо ресурс плюс. То есть никакого другого варианта не бывает. И когда мы несем вот э, за спиной такой мешок ресурсов минус, да, когда мы там обиделись на того, обиделись на того, потом этот э, ком уже начинает расти как снежный ком, э, уже мы притягиваем просто ситуации, которые э, нас заставляют снова и снова обидеться, да. То есть это складывается со всеми, то есть рассмотреть человека, вот, я просто рассматриваюсь собой, да, я там маленькая обиженная девочка, которая при рождении, мама сказала, как девочка, я не хочу девочку, мне нужен мальчик, да, то есть казалось бы, я это не могу помнить, да, мне это показали только уже в медитациях, когда я шла в свое рождение, смотрела, где же причины, каких-то моих проблем по жизни, да, мне показали эту картинку, как мама практически от меня отказывается. Ну, то есть на тонком плане это реальный отказ, да? то есть она потом растила, меня воспитывала, давала подзатыльники, да, там, учила читать и все остальное, но в реальности она от меня отказалась, да? вот. В тонком плане это считается, в божественных законах это считается, мать отказалась от своего ребенка. То есть дальше она выполняла свои обязанности не с радостью, и это тоже от, откладывается на ребенке. Да? То есть еще тогда Макаренко говорил, у, у мамы в детском саду работала воспитателем, и у нее там большими буквами было написано для нее, наверное, чем сколько в любви вложишь своего ребенка, столько назад и получишь. То есть Макаренко слова, да. То есть никакого-то там ведической культуры, там Иисуса Христа а такого совсем прям рядом грамотного психолога, да, Макаренко, воспитателя такого для детей, да, и вот для нее эта фраза вот постоянно на работе у нее висела на стене, и тем не менее она осталась вот в каком-то с таком своем состоянии непонимания этого, то есть, ну, как бы по-русски слова понимает, а смысл не улавливает, да, вот такой момент бывает. И ä, многие ä, прошли через похожий на меня путь, то есть ко мне сейчас приходит очень много девушек, которые рассказывают, даже еще хуже жесть, чем у меня была в жизни, да, но это все ресурсы, это все ресурсы, и наша задача их трансформировать, то есть если нам дана такая судьба, то прежде чем родиться, душа вообще подписывает контракт там еще до рождения, что я хочу пройти вот такой-то опыт, да, и вот мы сейчас живем во времена Кали-Юги, это такое как... как вот Фильмы ужасов, да, стоит очередь. Кто-то любит фильмы ужасов, кто-то не любит фильмы ужасов. Вот души точно так же стоят в очередь сейчас, чтобы родиться вот в наши времена, пройти вот это воплощение, вот этот перчик получить, да, вот эти вот этот опыт негативный получить. Ну, скорее всего, мы точно так же были где-то в этой очереди. Мы тоже хотели этого перчика, и вот мы сейчас его по полной программе получаем, да. там. И этот перчик тоже ресурс, да, только его нужно трансформировать. И убегая от проблемы, как, как Страус, опуская голову в песок и думая, что сейчас само все пройдет, да, это не, не выход из ситуации. То есть нужно здесь работать через наше сознание. Хотим мы этого или не хотим, верим, не верим, но это ре, реально единственная возможность сделать нашу жизнь вот такой, какой мы хотим. Да? То есть реально это возможно, влияние. То есть кто-то говорит, что доверься богу бог все сделает бог помогает только тем кто сам себе готов помочь вот тем помогает бог а если человек лежит в направлении своей мечты то это уже просто он перестает быть человеком он отказывается от своих возможностей человеческих да то есть ну, человек был создан по, по, по, это, по образу бога да то есть у нас есть очень много возможностей может быть мы не умеем там Сейчас расчленять свое тело на молекулы, да, испаряться здесь и появиться в другом месте, да. Может быть, какие-то моменты мы не умеем, то есть мы просто, они, скорее всего, заложены в наши способности, но мы их не тренировали, они атрофировались просто-напросто, да. Но, тем не менее, очень много возможностей в нашем физическом теле есть таких, о которых мы не знаем. Даже не знаем, да, то есть да, могут знать там йоги, которые там годами просто сидят в этих медитациях, э, там, используют там знания Вселенские, у них доступ есть через медитации к этим Вселенским знаниям, они могут знать такое, мудрецы знают такое, да? а нормальные люди, которые 8 часов в день работают, откуда они могут знать, уже времени нет на библиотеку даже сходить куда-то, библиотеку там что-то почитать, да, вот что-то там в интернете в это. Читаем, да, что-то знаем, но все равно это минимум какой-то способности. Нас там такие заложены, просто вау! Добрый вечер всем девушке, кто присоединяется. Ага, добрый, добрый. И вот зачем нам эти травмы всем, да? Вот. У всех просто, наверное, есть, редко-редко, когда ко мне приходит кто-то из девушек и говорит, у меня было счастливое детство, мама с папой меня любили, ни разу мне затыльника не дали, ни разу там в угол не наказали, всегда со мной разговаривали как с личностью, как с человеком, как, вот, как проявляя уважение, не было никакого нарушения границ, то есть это очень редко бывают такие ситуации. И все идет оттуда из детства, то есть там начались вот эти обиды, они такие как коралловый риф смотрятся. Опа. Комп. Так, хорошо, девочки. Так, только в Инстаграме, значит, будет. Комп сказал, что будет долго жить. Синий экран на компе. Не знаю, когда это закончится. Так, телефон. Что-то я, видать, сегодня выдаю. Много информации секретной. Так, с Инстаграме меня видно, слышно, да? Ой, пожалуйста, поставьте мне что-нибудь. Телефон упал. Так, комп отключился. Это жесть какая-то, да? Ну, хорошо, ладно. Тогда я вещаю на Инстаграм, а уже с девушком запись пошлю тогда. Хорошо. Так. Ну, надо же, как бывает, да, какую-то секретную информацию выдаю, падает телефон, и комп становится с... синего, синего цвета. Так, хорошо. Ладно, оставляем комп на месте. Так, Хорошо, значит, все, все эти трансформации сбилось, конечно, от ситуации. Ага. Благодарю вас за плюсики, да. Все эти ситуации нам для чего-то нужны, для какой-то трансформации. То есть просто человек, которому все складывается хорошо, он в этой жизни просто какая-то жизнь отдыхательная, да? В прошлой жизни, возможно, он не одну даже жизнь был где-то в монастыре, молился там много часов. И вот в этой жизни он отдыхает от того, чтобы молиться, и у него все складывается, да, там, может такие ситуации быть, что человек там и ну, курит, да, и кушает мясо, и там, пьют алкоголь себе разрешает, и доживают там до да, 90 лет спокойно, и, как бы, многие, глядя на него, говорят, ну, вот как такое возможно? Ну, просто карма позволяет, просто в карме есть достаточно ресурса, чтобы человек, даже кушая яды, продолжал жить. И э, у каждого карма разная, то есть нельзя ни одного человека сравнивать с другим, то есть как вот натальные карты я смотрю, когда вообще нету ни одной похожей, вообще близко даже нет похожих, э, у всех громаднейшие отличия, поэтому э, у каждого уникальная карма, уникальный набор поступков, которые человек совершил в своей жизни и в прошлых жизнях, и уже исходя из этого строятся его какие-то везет или не везет в этой жизни. И... Э, если бы это было просто, что мы вот как листочек э, от э, дерева осенний, который ветер несет куда захочет, это, конечно, бы не называлось человеком. Да? То есть человеку все-таки дается очень большой ресурс изменить ту жизнь, которая у него складывается. То есть на 40%, на 40 человек может поменять свою жизнь. И на 60% за счет определенных аскез, яги и так далее. Да? Так, хорошо. Надо же, какая у меня ситуация сегодня с компом. Мне прям это не могу даже девушкам сообщить, что... чтобы шли в Инстаграм. Ну ладно. Хорошо. Не буду больше об этом думать, отвлекаться. Да? Для чего-то мне тоже нужно такое испытание. Может быть, сейчас еще кто-то сюда придет, да? Хорошо. И вот, судя по тому, что последние сто лет никто не трансформировал ни травмы свои, ни травмы рода. Представляете, в роду сколько у нас за последние сто лет только травм. Если все их трансформировать, мы становимся просто самым богатым поколением, наверное, да, которое может все эти ресурсы использовать позитивно на исполнение своих желаний. И об этом э, стоит помнить и действовать, естественно. Да, действовать в этом направлении обязательно нужно. Что, значит, что нам нужно, самое главное, для того, чтобы трансформировать вот эти травмы в позитив, да? то есть любую боль. Да? Ну, чаще всего, когда мы работаем в коучинге с девушками, то берем какие-то яркие моменты, основные моменты. Но можно работать э, с теми, которые быстрее всплывают те которые быстрее вспоминаются те которые уже маленькие они будут как карточный дом рассыпаться когда вы качественно отработали какую-то большую болевую ситуацию и это получается что мы целыми пластами отрабатываем вот эту боль, и целыми пластами происходит трансформация мощная трансформация люди меняются даже внешне не применяя каких-то пластических операций или там еще чего-то да то есть это очень для меня это очень очевидно вот я последние пять лет просто очень мощно над собой работала и очень сильно поменялась в лучшую сторону, да, в лучшую. Это очень радует, то есть, ну, любую женщину это радует, если не, не, не тратя финансов больших, да, получается трансформация. В первую очередь, что нужно для этого, да? Это, в первую очередь, это осознание, то есть осознать, что у меня есть боль, да, то есть принять, не думать, что вот там болит зуб, но ну, это у всех болит, да, или там болит душа, вот, но ну, это у всех болит, у всех там были прошлые э, отношения неуда, неудачные, неуспешные, всем сделали больно, всем там э, мужчины э, поступили несправедливо и так далее, ну и у всех болит, и там можно так дальше жить. Нет, ни в коем случае не нужно думать об этом, нужно осознать, что да, у меня болит, принять это, второе, принять, да. Сказать, да, я осознаю, что у меня болит душа, и я не хочу, чтобы у меня болела душа. Я хочу быть как 18 лет радостной, э, легкой, веселой э, девушкой. И такой возможно стать. Да? То есть неважно, сколько вам лет, если вы проработали эти травмы в ресурс плюс, то все, вы становитесь легкой, воздушной, классной и супер вау. Следующее, исцеление или кристаллизация, да? что же такое исцеление или кристаллизация, это, ну, несколько методов существует даже в коучинге, которые можно применять, да? есть несколько авторов таких методов, но я думаю, что все равно авторство идет куда-то в глубину веков, и эти техники, скорее всего, применяли до того, как начали сжигать библиотеки и ведьм на кострах, да? Вот до того, как стали бороться с тем, чтобы людей со знаниями, да, уничтожая знания, чтобы людей оставить в невежестве, чтобы они не знали, как работает их психика, они не понимали суть себя, не знали, как правильно с собой работать, как поступать, как правильно относиться к этим всем ситуациям. Ну вот, теперь кот тут, и больше ему нечем заняться, да? звуки создает так и что такое кристаллизация да? в первую очередь осознать что же хорошего да, есть вот в этой ситуации что же хорошего да то есть любую ситуацию это две стороны медали всегда да? Одна положительная, другая отрицательная. И вот нужно, кроме того, что мы увидели плохое в вот, какой-то ситуации, увидеть хорошее, для чего она была нужна. То есть нет худа без добра, нет добра без худа. Да? То есть любая негативная ситуация, она все равно ведет куда-то. Она все равно включает какую-то цепочку событий, которая будет после этого события продолжаться. И э, когда у нас стоят какие-то цели, и нам нужно их достичь, наши... Э, предназначения, наша задача на жизнь, да, э, чтобы распаковать среди нашего большого количества всяких способностей, талантов, да, в нашем физическом теле, э, наших э, вот этих вот духовных телах, да, в теле памяти, да, вот есть очень большой, э, большое количество самых разных инструментов, да, и вот чтобы их распаковать, чтобы мы обратили на них внимание и начали раскрывать свои способности э, то для этого иногда нужно и пройти через какие-то жесткости, для какие-то моменты, которые нам не нравятся, которые нам кажутся неправильными, несправедливыми по отношению к нам. Но ничего не поделать, другого выхода нет. Мы так устроены, что не всегда у нас получается услышать слова и сразу понять, о чем это. Иногда мы слышим слова годами, на понятном нам языке. Но суть их и глубину этой сути понимаем, только пройдя через какие-то испытания, пройдя какую-то трансформацию. То есть, выйдя в своем сознании на новый уровень, мы понимаем эту фразу совсем по-другому. Выйдя на более высокий уровень, мы снова видим эту фразу совсем по-другому. Еще пройдя какие-то испытания, выйдя на более высокий уровень, мы так, тогда уже начинаем видеть. И я думаю, что это бесконечно. Да? То есть дальше мы будем продолжать видеть, видеть, видеть, и снова и снова нам будет казаться, о, теперь я точно поняла, что значит эта фраза, да. Теперь я точно поняла, что значит эта фраза с нового уровня и так далее, да. И возможно, что каждый год мы можем вспоминать себя год назад и думать, что о, я такая была маленькая, такая была еще недостаточно э, знающая, да, как в сравнении со мной сейчас. Но в следующем году вы уже будете вспоминать себя сегодняшнюю и думать то же самое. Потому что на сегодняшний день женщины в основном учатся, обучаются и работают. И а, те, кто не верит, те, кто не верит, что это нужно проработать, осознать и пройти через эту трансформацию, они просто убегают, я бы сказала, с поля жизни. Да? То есть не с поля боя, а с поля жизни. То есть жизнь это все равно игра, жизнь это бой, жизнь это где все равно мы чего-то добиваемся, какие-то, не знаю, олимпийские игры, еще что-то, да, и кто-то становится чемпионом, а кто-то становится лузером, да, и вот те, кто для себя понимает, что я ничего не буду делать, я просто буду ждать, что счастье ко мне придет, очень часто этого недостаточно, но это еще можно делать там 18-20 лет, когда еще вся жизнь впереди, еще успеешь, Осознать это и еще потанцевать на граблях, да, и потом еще сделать все набило, да, по, как, уже как надо. И это, это помогает получить нам ресурс, да. Ну, отказываться от этого не стоит, от получения ресурса. Нужно обязательно, обязательно действовать, обязательно делать. Все миллионеры, все звезды Голливуда, вот представьте такой пример, простой, очевидный, да, то есть на сегодняшний день очень много актеров и актрис, которые хотели бы стать такой звездой, там, а звездами становятся единицы. И эти единицы, они прошли всю эту трансформацию. Когда вы смотрите фотографии, там, Пенелопа Крус, например, да, там, я не знаю, Джули Робертс, да, как еще можно перечислять кучу имен, да, когда вот они до там, и после, да, и когда мы читаем их истории, у всех были какие-то комплексы. Одной казалось, что у него грудь маленькая, у другой рост маленький, у третьей еще что-то. Они там кто-то прошел через какие-то операции, кто-то э, ну, трансформацию все равно проходили психологическую все, то есть там даже не берут в актеры тех, у кого вот этой трансформации нет, то есть это обязательной э, часть работы с сознанием, с личностью, которая Потом осознает и кто-то осознает быстрее кто-то медленнее да то есть возможно что из большого количества актеров с очень многими работают э, психологи и помогают э, вот раскрыть свою личность раскрыть свои таланты осознать себя как личность да? но услышать могут тоже не все вот такая вот штука поэтому те люди которые говорят я ничего не буду делать и вот там э, все это фигня Просто еще не время. Им нужно еще э, подрасти до понимания этого. Получение ресурса из всего этого. Да? Как же сделать? Вот Можно работать отдельно с каждой травмой. С каждой просто. да? Ну, Я, конечно, не буду все секреты выдавать, потому что кто-то да, ко мне придет на терапевтические сессии. Да? Э, я, конечно, терапевтический как проводится терапевтическая сессия, все равно здесь вот в рамках нашего временного промежутка все равно не успеваю рассказать. Поэтому скажу такие практики, которые вы сможете делать сами. Да? Ну, они медленнее работают, которые вы будете делать, но все равно они дают свой результат. То есть если это делать не один раз в жизни, а вот стараться использовать там каждую бывающую луну. Кстати, сегодня у нас полнолуние, и с завтрашнего дня у нас начинается бывающая луна, и вот э, уже можно начинать делать очищающие практики, да, то есть в первую очередь, конечно же, это очистка своего организма, может быть там посидеть на каком-нибудь посте, да, э, поесть фрукты пока лето, пока есть такая возможность дать своему организму там хорошо восстановиться, да? э, фрукты и овощи, да? свежие, без приготовления, потом это обязательно работа с сознанием, да, то есть э, смотрим, какие болевые ситуации вы можете вспомнить. Э, самая простая практика, очень рабочая, на убывающую луну, очень круто работает. Это простой лист бумаги и ручка. Ну и потом огонь, чтобы этот лист бумаги сжечь, да, чтобы он не казалось вам, что кто-то прочитает, а вас узнает. Да? То есть ну так, всем спокойнее. Э, Берете и пишите на листе бумаги все свои боли, все свои обиды, все свои страхи, сомнения, которые у вас есть. И сжигаете есть это очень круто работает, но это не значит, что нужно сделать один раз, да? То есть девушки некоторые думают, это один раз сделал и все. Ну большинство привыкли думать там про волшебную палочку и все остальное про волшебные таблетки, но это не подходит, не подходит нам для для работы, да. То есть это не дает результатов. То есть может быть, дает какие-то кратковременные, совсем там на неделю, на две результаты, на месяц, может быть, максимум, но не больше. Но можно проработать это так, чтобы были результаты уже на совсем. То есть коучинг дает э, такой, такую трансформацию. Вы уже не будете так, тем человеком, который пришел на терапевтическую сессию. Вы уже будете новым человеком, осознанным человеком. Вы уже будете на себе чувствовать... Как мысли оказывается материальные, они занимают вообще 99% энергии, мысли, наши убеждения, 99% вообще нашей жизни, да, которую мы не видим. То есть то, что мы можем видеть и пощупать, это 1% всего того мира, который существует. И отказываясь атеисты от того, что не вижу, значит не верю, они от 99% нашего мира отказываются и не понимают, насколько сильно он влияет на наше физическое тело. И вот чтобы добиться каких-то результатов в своей жизни, каких-то целей добиться, своих мечтаний, осуществить, нужен ресурс. То есть ресурс – это, можно сказать, энергия, можно сказать, вселенская валюта, да, какой-то там вселенский банк, в котором есть учет наших ресурсов. Какие-то наши поступки дают ресурсы, какие-то наши поступки забирают ресурсы. И вот здесь идет такой энергообмен всю жизнь, да? где-то дали, где-то забрали, где-то взяли. Но ну, чаще всего в последнее время люди не знают, как накапливать этот ресурс, только тратить, да? только тратить. И те, которые ждут, естественно, они тратят ресурс и ждут, да? что там что-то в банковском всемирном банке или как в Вселенском банке что-то прибудет само. Но самой ничего не прибывает. То есть, и пока человек не начинает действовать, ничего не прибывает. Здесь много примеров можно приводить насчет действий, да. Ну, там, вот пришли вы домой, и у вас никого дома не было, да? никто не убрался, да, кот, допустим, один. кот не убрался, кушать не изготовил, белье не погладил, все придется вам делать. Да? То есть здесь точно так же. Если вы не делаете, никто не делает. Ни кот, никто. То есть это ваша жизнь, и каждый реш... принимает решение за свою жизнь: действовать или не действовать, да? или ждать. Ну, примеров ждать мы знаем очень много. Наверное, в каждом городе России есть лавочки около подъезда, где сидят бабушки, да, это те поколения, которые уже не попали под интернет толком, да, то есть они уже узнали об интернете. Достаточно таком преклонном возрасте, когда им было неохота это изучать. И они, естественно, не стали это изучать. У них нету, не было возможности до этого получить какое-то образование по теме там, отношений с мужчинами, допустим, да, или там, по отношениям с деньгами, или по своему здоровью какое-то образование качественное, да, которое реально дает здоровье, реально дает восстановить отношения, дает улучшить финансовый поток, да. То есть э, и все, у них нет другой возможности, то есть только то, что расскажет соседка или там еще кто-то, да чтобы что-то узнать. Я вот, например, сейчас, когда сталкиваюсь с людьми, которые вот в интернете, ну, минимально там пользуются скайпом, ватсапом и все, да, ну, что-то там обучаться чему-то, считают, что это все плохое там в интернете. И когда им что-то рассказываешь о таких вещах, у них прямо вот даже глаз, глаза квадратные становятся. Когда им там, про аскезы какие-нибудь рассказывают, про то, что я спать рано ложусь, да, там, они говорят, да, такое бывает в наше время. Но это не про меня, это не, мне невозможно. Ну, В общем, люди не готовы услышать, это тоже такие есть. Да? Вживляется ресурс, да? то есть ресурс, который мы трансформировали, который мы получили, мы его еще вживляем в себя, и он остается в нас ресурсом. И когда у нас желание накапливает определенное количество ресурса, оно просто сбывается. Если не хватает на это желание ресурса, оно остается во времени еще, еще, еще, в ожидании, когда накопится необходимое количество ресурса. И э, вот у меня последнее время, последние там года три, наверное, вообще желания сбываются вот так. Я только задумала, оно уже сбывается. Только задумала, оно уже сбывается. Потому что ресурса хватает и даже ресурса больше, чем моих желаний. Но у меня были такие годы, когда желания вообще не сбывались. И э, получить ресурс из, из травм, из боли, это, э, ну, наверное, очень важно и очень ценно. Наверное, сегодня не получить этот ресурс, это, ну, только ленивый, наверное, может не получить этот ресурс. То есть там достаточно простые практики, которые, э, поработав какое-то время с коучем, вы можете сами с собой это все проделывать. Сами делать эти практики для себя, да, или работать с записью вебинара, который, ну, записался в, в работе с коучем. То есть это все очень круто. Потом это выходит уже на автоматизм. То есть для меня, например, уже не надо садиться там в позу лотоса, расслабляться, и я уже на уровне осознала, отработала. Осознала, отработала, то есть уходят буквально минуты на какие-то ситуации. Главное осознать, это как увидеть, да, потому что пока мы врага не видим, пока враг для нас невидимый. Здравствуйте, здравствуйте, девушки. Вижу, что вы догадались все-таки в инстаграм идти, да. Ладушки, потом уже разберемся с компом. Что-то он заглючил. Так. Записи всем тоже предоставлю, и, естественно, извинюсь перед всеми, но компьютер что-то выкоблучивается. Так, с каждой болью можно работать отдельно или пакетом, да? то есть вот, в коучинговой программе иногда получается работать с пакетом, прям большими пластами отрабатывать эти и получать ресурс. Ресурсы на сегодняшний день очень важные. Потому что у большинства людей его просто не хватает. Иногда не хватает ресурса на то, чтобы организм мог включить самоисцеление. Да? Иногда не хватает ресурса на то, чтобы улучшить финансовый поток. Иногда не хватает ресурса, чтобы привлечь в, свои, в свою жизнь отношения. Ну, мы говорим о хороших отношениях. То есть, скорее всего, на любые отношения, на первопопавшегося, может и хватать ресурса у каждой женщины. Но уже получив много опыта негативного в прошлом, уже каждая женщина понимает, что абы какой мужчина не нужен. Нужен такой, с которым будет счастлива. И поэтому здесь тоже нужен определенный ресурс и какие-то понимания, да, понимание реальности, в которой мы живем, понимание того, что... Каждое, каждое поколение, каждые там какие-то годы, они очень сильно отличаются, да, там нашему поколению достался коронавирус, да, предыдущим э, поколениям достались там какие-то дефольты, э, переход из, из Советского Союза в непонятно какой, да, И у кого-то начинались стрессы, были самоубийства, люди не понимали, что делать, как дальше жить в таком непонятном мире еще предыдущим поколениям достались, досталась война, да. Еще до этого там революция поколениям досталась. То есть у каждого своя какая-то реальность, вот, которая вот влияет на то, чтобы это все происходило. И еще есть наша внутренняя реальность у каждого, да? То есть у каждого человека еще внутренняя реальность ту как, та, такая, какой мы ее понимаем. И, по-другому быть не может, да, то есть если бы у нас у всех была одна реальность на всех, было бы неинтересно, а есть возможность каждому создавать какую-то свою реальность, плюс на нее накладывается та реальность, которая вот с коронавирусом, да, и если в вашей реальности есть больше счастья, и вы умеете просто в каждой ситуации находить решение, выход из сложившейся ситуации, то с вами все в порядке, с вами все отлично, Так, сегодня у меня, конечно, день получился не очень, да, с этим, с компьютером, и я немножко прям раз это расконцентрируюсь. Ну, все равно основную тему я раскрыла, как с этим работать, да, рассказала практику вам, как работать, да, всем записи в доступе будут, можно будет посмотреть, всем пришлю, кто смотрел в вебинарной комнате и вот... Такой вот форс-мажор сегодня. Видимо, какую-то я слишком секретную информацию выдавала. И пространство мне не дает ее высказать, да, для всех. Может быть, какие-то есть преграды на этом. Не, не все, оказывается, можно говорить, да, начинаются сразу какие-то заморочки. Хорошо, я вижу, что меня смотрят, да, в Инстаграме, девушки. Давайте, какие у вас есть вопросы, я готова ответить. Ну и те, кто в записи будет смотреть, тоже, конечно, вопросы можно под видео, можно мне в личку, в директ или в вк в личку, да, писать вопросы, какие у вас возникают, и посмотрим, что там, что там вам непонятно, да? ну, То есть важная задача каждого человека это все-таки прокачаться, да, получить этот ресурс, получить этот доступ к вашему планетарному банку, да, из которого приходит исполнение ваших желаний. Это очень круто, жить, когда у вас желания сбываются. Ну, просто время от времени нужно сидеть и думать, какое же новое желание загадать. Вот это очень, очень такое новое для меня, да. Я раньше думала, что никогда не наступит такой момент, когда мне надо будет сидеть и придумать новые желания. А теперь можно придумать новые желания. Это очень-очень классно. Уже у многих моих клиенток такая же ситуация получается. То есть э, очень очень интересно жить, когда желания сбываются. Конечно, это новая задача придумывать, новые мечты, да. но тем не менее это интересно. Хорошо, если у вас нет вопросов, да, я тогда сегодня расстаюсь с вами, исчезаю, потому что сегодня все равно я сбиваюсь, что-то у меня не получается ровная речь, как всегда, из-за того, что компьютер дал синее нет цвета продолжает оставаться нужно что-то теперь с ним делать и непонятно что хорошо если тебя мужчина не слышит это очень часто бывает и это почти наверное можно сказать 90 процентов да то есть мужчина если это ваш мужчина, то его можно отсоединять временно, да, то есть, ну, соединение происходит тут же, как вы посмотрели в глаза больше 7 секунд, как вы покушали вместе, обнялись, там, легли вместе спать, да, соединение восстанавливается, да, то есть можно отсоединять, когда нужно какую-то ситуацию донести. И с другой стороны посмотреть, какими словами вы доносите, потому что мужчина – это другая природа, они иногда нужно просто по-другому фразы построить, чтобы им было понятно. Иногда нужно говорить на языке выгоды мужчины. То есть через его выгоду доносить, да? через какие-то образы, через какие-то примеры истории. Как вот Иисус Христос, он рассказывал какую-то историю. И люди на всех уровнях понимали, что он хотел сказать. То есть таким образом информация доносится на всех уровнях. Мужчины чаще всего у нас... Не развиваются да? мы не можем им а, объяснить так же, как мы допустим можем объяснить другой женщине пока дружим ага. ну вы а, просто старайтесь а, уходить то есть здесь важна дипломатичность да, женская женщина это энергия вода да? она такая раз и обойдет умный в гору не пойдет умный гору обойдет, да то есть это вот женская энергия и онлайн встречи через камеру то ага. Ну, понятно, что мужчине нужен секс, нужны встречи, и э, это вот его цель. То есть тут, э, чтобы донести до него информацию, нужно играть, реально играть. На начальном этапе, может быть, э, играть из себя дурочку. Вот очень часто женщины чувствуют именно себя так. То есть они не понимают, что это включаем женскую энергию на, на самом деле, да. Думают, что они себя некомфортно не, не чувствуют. Здесь нужно играть, здесь нужно вовлекать мужчину, соблазнять мужчину, да, то есть говорить: да-да-да, да, наверное, классно, все получится, но пока я не готова. И э, таким образом он будет чувствовать, что ему нужно что-то делать, какие-то поступки совершать. То есть не впрямую говорить: иди совершай поступки для меня. Нет, это слишком по-мужски. А по-женски это: ну, я не знаю, ну, я подумаю, но ну, мне нужно время. Я еще недостаточно тебе доверяю, я еще недостаточно тебя знаю, мне нужно привыкнуть, так я не могу. То есть вот какие-то такие игра, игра по женски, дипломатическая игра. Ну не знаю соединить оно там сильного соединения еще нет если не было близости не было физического э, видения то оно еще там не сильное соединение то есть такое торопиться рубить с плеча не надо нужно просто заводить несколько мужчин чтобы у вас был институт поклонников можно каждому рассказывать что я еще не определилась с кем я останусь э, столько мужчин хороших да? вот прям пусть они думают что мужчин много хороших что он на соревнованиях. Да? Вот это я очень часто повторяю. Просто не нужно залипать на одного и думать, что все, вот это мой мужчина на всю жизнь. Нет. Бывает, что мы замуж выходим, и он не будет мужчинами на всю жизнь. Мы уже такой опыт много раз получали. Поэтому уже пора вот это убеждение убрать, отработать его. Оно не нужное, оно вражеское. И просто заводить несколько друз друзей. С одним дружим, другим дружим, с третьим дружим, с пятым дружим. Сегодня с одним в кино пошли, с другим в библиотеку, с третьим, там я не знаю, куда-то еще, там по парку погуляли. И наблюдать. Вот прям это, роль наблюдателя и все. Смотреть, что из этого получится. Потом уже выбирать лучшего. И осознанно все это думать, чтобы мы думали не эмоциями, а эмоциями. Смотрели свои выгоды тоже в том числе, да, то есть, ну, у каждого будут минусы и плюсы, то есть что-то нам не нравится, это будут минусы, да, и что-то нам выгодно, да, что-то нам нравится. Вот чтобы плюсов и выгод было как можно больше нужно выбирать мужчину, да, и очень часто мне встречается, что девушка там 95%, он вот прям то, что надо, но вот 5% не он, она говорит, следующий. Никакого следующего. Следующего, может быть, 45 будет не подходить, а только 55 будет подходить. Его тоже стоит рассматривать как э, мужчину. На, на будущее, да, то есть э, тоже есть смысл, то есть э, у одной это 5% нужно построить, доработать, да, то есть остальное все подходит, все нравится, а тут нужно поработать просто над 5%, а у другой над 45% надо поработать, выстроить эти отношения, да, то есть все это определить, э, обговорить суметь правильно фразы преподносить то есть это тоже серьезная наука как правильно с мужчиной разговаривать да я вот например пока не изучила ее я тоже думала ну я же ему ну, понятно на его языке говорю да казалось бы что еще должно быть нет там идет построение фраз там идет игра вот эта женская вовлечение соблазнение, да тогда женщина больше достигает почему говорят женщина она побеждает без боя да почему Потому что она вот поиграла чуть-чуть, а это ее сила. Он говорит: ну, не знаю, ну не хочу, ну, подумаю. Все, и мужчина уже, вот он, строится, он готов сплясать на задних лапках, что-то делать, чтобы она захотела. Вот она сила. скажи ему просто что: сделай то, принеси мне цветы, купи мне подарок, да, все, ты становишься жестью, ты ему не нравишься, и он уходит. А если парень нормальный, то. Ну, есть смысл с ним поиграться. Ну, есть смысл. Потому что, особенно когда, ну, вообще, я говорю, девушки 30 плюс уже э, там много женатых. То есть уже те, которые не женаты, у них чаще всего очень много недостатков. И вот среди тех, которые не женаты и много недостатков, выбрать хорошего ⁇ это уже большая работа. А женщины 40, женщины 50, еще больше работы. Потому что еще меньше мужчин вообще по количеству. Еще хороших жены не отпускают, как бы он там ни накосячил, она его все равно простит, потому что в этом возрасте то и квартиру делить это лишние заморочки, то не дружить с ним, лучше уж поддаться, лучше быть водой или маслом, да, вот поддаваться где-то, где-то там руки в боки поставить, то есть быть вот такой, две стороны медали проявлять. Да? Женщины уже знают, те, которые прожили там по 45 лет, они говорят, Лена, было все в жизни, что только мы и огонь и воду и медные трубы прошли а женщины которые вот как я муж изменил я с ним развилась да? то есть я даже не думала что можно это обдумать поработать поработать надо мной над моим сознанием и это все поменяется мне даже тогда в голову это не приходило ну в 23 года да и большинство женщин которые в уединении сейчас они точно так же как я ах ты такой вот ты не прав ты там несправедлив ко мне я ухожу да там и что из этого получается да что нужно осознавать, что мы, ну, мы живем в такие времена, да, сломалась стиральная машинка, купили новую, да, там сломался брендер, блендер, блендер купили новый, да, и у нас вот за вот это столетие, за последнее вот эти вот время складывается впечатление, что с отношениями точно так же, их не надо чинить, а их можно чинить и нужно чинить. То есть следующий мужчина приходит, он с теми же заморочками. Почему? Потому что у нас внутри что-то заставляет мужчину так поступать с нами. Не слышать нас, да, или не понимать нас, да. То есть здесь нужно обязательно вот этому научиться, определенные навыки получить. То есть это новые привычки, которые будут нам выгодны, приносить нам результат, который мы хотим. То есть вот так можно сказать. Mm -hmm. А, да, вот что я еще забыла сказать, девочки, еще буду тоже в сторисах напоминать, я уже сделала календарь на июль, который стоит 500 рублей, и июль, непростой месяц, очень много там испытаний будет, очень много планет в таких точках, Мритию, которые называются, Нужно будет быть внимательной, знать об этих днях, желательно не назначать на них какие-то серьезные там, встречи, переговоры, какие-то сделки, дела. То есть э, желательно ну, знать, какой день нужно постелить соломки. Так что, кто еще не приобрел такой календарь, пишите мне в личку. Ага. Все тогда. Угу. Благодарю за вопрос и тогда будем на связи. Да? Пишите мне. Вопросы свои в личку тоже. Я буду тогда темы новые делать по вашим вопросам. Буду вам благодарна за это. Все, отлично. Пошла я чинить мой компьютер. У всех э, прошу прощения за то, что такой форс-мажор вышел. Не знаю почему. Синий экран вышел. И не знаю, когда я его решу. Надеюсь, что решу. Увидимся. Да? Все. Пока, мои дорогие. Обнимаю вас. И пока-пока.